Привет! Познакомьтесь с уникальным мобильным приложением Кокплей. Различных приложений много, но таких как Кокплей, думаю, нет. На цифровой платформе Кокплей есть разнообразный развлекательный контент высокого качества. Это и фильмы, и телевизионные передачи, интернет-магазин и, конечно, увлекательные игры, играя в которые можно зарабатывать. Установив приложение на свой телефон, у вас под руками и развлекательный центр, и бизнес-центр в одном месте. Правда же круто? И создали это уникальное приложение в компании Кокплей Foundation из Южной Кореи. Идея приложения и бизнеса были настолько привлекательны, что стали открываться офисы компании в Японии, Китае, Индонезии, США, Канаде, России, Вьетнаме и других странах. Потому что с этим приложением можно зарабатывать и выйти на доход от 100 долларов и более в день уже через пару месяцев. Поверьте, это реально. Доход в монетах КОК вы получаете ежедневно и можете выводить его в любое время суток. Уникальность платформы в том, что вы зарабатываете от инвестиций до 12% в месяц в валюте, и от игр, и по партнерской программе, рассказывая о приложении своим знакомым и близким. Все очень просто. Пользуйся приложением КОК Плей, делись информацией с друзьями и зарабатывай. Что необходимо сделать, чтобы стать участником сообщества Кокплей? Скачать и установить приложение из Play Market на свой смартфон. Затем пройти регистрацию на английском языке, указав реферальный код пригласителя. Далее активировать свой аккаунт, открыв депозит от 300 долларов и более. Всего три шага. Думаю, вы все поняли. Ссылку на скачивание приложения вы найдете под этим видео. А пока все и до встречи в Кокплей!